Всем привет! Это видео специально для проекта Валим из офиса о сервисе веб-трансфер. Веб-трансфер – это кредитная социальная сеть, в которой вы можете выдать кредит тем людям, которые в нем сейчас нуждаются, или взять мини-кредит на свои цели. Чтобы начать пользоваться веб-трансфером, проходите по ссылке под этим видео и попадете на сайт. Здесь нужно войти с помощью одной из социальных сетей. Я выбираю социальную сеть ВКонтакте. Когда вы первый раз будете заходить, вам необходимо будет ввести свой e-mail, на который придет письмо с подтверждением. И далее нужно будет ввести свой телефон, на который также придет код для верификации. Если вы собираетесь только давать кредиты, то данных этих будет достаточно. Если вы собираетесь брать кредиты, то необходимо будет заполнить более развернутые, развернутые данные о себе, внести и в том числе сканированные страницы паспорта. Поскольку я уже зарегистрирована и э, сделала свою первую сделку, то у меня кошелек сейчас нулевой. Как только вы зарегистрируетесь, э, то есть видно, что 50 долларов я вложила. Как только вы зарегистрируетесь, у вас на счету вот здесь в кошельке будет 50 долларов. Это те 50 долларов, которые компания вам дает для развития и для того, чтобы вы сделали пробную сделку в этой системе. Вы э, сделаете свою первую сделку, и получите свою комиссию, после чего 50 долларов компания заберет назад. А ваша комиссия останется вам. Я покажу вам, как дать кредит в этой системе. Для этого наведите курсор на свое имя и выберите вкладку Бирша. И вот здесь можно нажать «Дать кредит». Вы увидите список тех, кто сейчас хочет взять кредит. Поскольку у вас будет первые 50 долларов, то ищите тех, кто хочет взять 50 долларов. И кто предлагает наибольший процент за эти 50 долларов. Вот, например, 1,5. Нажимаете «Дать кредит» и после этого нажмете кнопку «Подтвердить». Я сейчас не буду этого делать, потому что у меня не пополнен кошелек. А те 50 долларов, которые мне компания дала, я уже вложила в свою первую сделку. После того, как вы вложите и получите процент со своей первой сделки, у вас есть примерно три пути развития. Что делать дальше? Первое – это ввести свои собственные деньги, внести их и выдавать кредиты. Второе – это взять деньги в кредит здесь же, в этой же системе и дать их кредит другим людям. И третий способ – это приглашать рефералов. С действий ваших рефералов, с их комиссией вы будете получать 50%. Если вы даете кредит на условиях гарант, то в случае, если ваш заемщик оказался недобросовестным и ваши деньги не вернул, вы получите свои деньги обратно из гарантийного фонда. Как формируется этот гарантийный фонд? 50% с комиссии с каждой сделки вы отдаете в этот самый гарантийный фонд. И так делают все участники, которые дают кредиты по системе гарант. Поэтому в случае неудачи вы получите свои деньги назад. Собственно, вы ничем не рискуете, если будете давать кредиты по системе гаранта. Что означают вот эти пункты меню? Вложения. Это те деньги, которые у меня сейчас в работе. Собственно, я сделала свою первую сделку, и сейчас 50 долларов у меня в работе. Займы – это те деньги, которые я сейчас взяла. У меня займов нет. Кошелек – это те деньги, которые у меня сейчас заработаны. Я могу их вывести. Баланс – это... Те деньги, которые я получу, как только закроются мои сделки. То есть На данный момент с моей первой сделки я получу 3,5 доллара. И рейтинг формируется в зависимости от того, сколько денег вы вкладываете и сколько партнеров вы привлекли в эту систему. У сайта очень активная служба поддержки. Вы можете задать вопросы, получите ответ либо сразу, либо на свой e-mail. Какими способами можно вывести деньги в системе веб-трансфер? Вы можете вывести их на Kiwi кошелек, на WebMoney, на кошелек PerfectMoney, на свой банковский счет и можете найти также множество других способов. Выводить можно от суммы 50 долларов. Переходите по ссылке под этим видео, попробуйте зарегистрироваться на сервисе веб-трансфер и провести свою первую сделку. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео.